Всем привет, это третья часть моих страшных снов, и сегодня у меня снова чай и мой блокнотик, где записаны мои страшные сны. Так как недавно мы нашли оригинал Station 922 МКВ, первый сон будет связан как раз с ним. Итак, сон начинается с того, что в комнате, темной комнате, пыльный, там стоит шкаф с книгами. И на окнах какие-то рваные занавески. Там стоит маленькая девочка, которая непонятно у кого. А то ли у воздуха, то ли у мамы спрашивают, когда вернется папа. Потом уже точно не помню, что там было. Но в итоге папа пришел и оказалось, что это был тот самый палочник. Лазить ночью по вашим домам. И как казалось, ну как мне казалось, вот такое предчувствие. Вроде бы ты не понимаешь, что это за место, но ты знаешь где. Это было примерно в моем доме. В моем доме была эта самая комната. И оказалось, что соседний дом – это дом из видео. И в этом сне якобы сняли вот эту фотографию. Якобы по этому дому ползал палочник, и сделали вот эту фотографию, а потом выдали за оригинал. Далее батя, палочник, подошел к окну этой маленькой девочки. Оказалось, что это девочка-полупаучиха с крыльями. И дальше началась полная психоделика, ну как обычно бывает в снах. Думаю, рассказывать о том, что было, не стоит. Ничего непристойного. Далее сон снова про мой дом Я в этом сне проснулся на своей кровати Вообще не отличить было помещение Единственное за окном был не мой двор А какие-то крыши По этим крышам прыгал и смеялся Клоун пеневайс из старого Оно Злобно хихикал, посмотрел на меня И я проснулся Я потом еще где-то минут двадцать сидел С включенным светом на кухне потому что понимал, что если я усну еще раз, сразу, то мне снова приснится этот кошмар. Ладно, этот сон был короткий, потому что действительно кошмар. И вот сон, который приснился мне еще в далеком за каком году, но до 2015, по-моему, еще до 2014. В этом сне было все нормально, но только под конец э -э на моего батю напал так Точно такой же батя. И, выдел... и выглядело это как атака титанов. Он просто молча вышел из коридора, побежал на батю, и, и два моих бати начали драться. Мои сны на этом заканчиваются. И я рассказываю сон подписчика, как и обещал когда-то в своей группе ВКонтакте в одной из рубрик. Белый шум. Кстати, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте ставьте лайк, и просто подписывайтесь. Почему? Потому что потому. Я рассказывал сон подписчика, как и обещал когда-то в своей группе ВКонтакте. Он мне недавно написал. Это сон, где он... У меня, к сожалению, нет точной записи сейчас с собой но вроде бы он шел по улице, и ему попадались на глаза всякие доисторические динозавры, ну, в принципе, животные, которые жили до нашей эры. Потом он посмотрел на крышу дома по соседству, и там был бассейн с жирафами. Сон не страшный, но, как он говорил, его сильно напугал тогда. И давайте я вам напоследок расскажу одну интересную вещь. Когда мы что-то вспоминаем, в том числе сны, мы вспоминаем не это событие, а воспоминания об этом событии. И поэтому каждый раз наши воспоминания будто бы изнашиваются, становятся все мутнее, мутнее, исчезают всякие детали, и под конец мы совсем это забываем, либо же представляем совсем не так, как это было когда-то. Поэтому не удивляйтесь, что вы запоминаете сны, не запоминаете сны. А почему? А потому? А потому? Почему? А потому? Почему? А потому? Почему? Потому? А потому что? Потому. До встречи.